подарила круточистку 23, в честь 23 февраля. февраля значит эта штука позволяет сократиться затраты на туалетную бумагу и дает гарантии 5 лет или 10 тысяч циклов слива значит смотрите в каждом туалете страны вот такая вот вот такая девайсина с рукояткой различной скорости движения вы, значит, садитесь, снимаете все, что вам нужно э, снять, как обычно, включаете требуемую скорость, а, одеваете очки, чтобы да, не испачкаться и вперед. Автоматическая подача мыла, вот-вот. Ага, вот девайс. Автомати... Коробка автоматическая передача, Универсальное крепления, э, протестированы для всех моделей, мотор 5000 оборотов в минуту, ну а как же иначе. Автоподача воды и жидкого мыла, э, уриностойкая щетка. Так, антибактериальный, бла-бла-бла. Но дальше, значит... Можно легкое телообслуживание, можно мыть, как говорится, в посудомойке. А, спящий режим автоматически включается после пяти минут простое. Ну где-то тут еще было а, а, вот с этой стороны Но, но функции, да, смотрите Дополнительная функция Хлопкивый диск для полировки глянцевых поверхностей Ну, ногти, там, столовое серебро, все что угодно А еще самое главное Абразивный диск для заточки ножей Это паров садового инвентаря Я считаю, это вот действительно э, очень полезный гаджет Всем э, мужчинам страны рекомендуется так да.